Всем привет! Мы вернулись и знаю снова Кирил. Мы снова начали играть бы с тенью. Всем привет. И у меня снова третий и второй дан. Погнали. Давайте. Блин, жаку, что клинки не заметать. ну что хорошо, что что это бесплатно -да. энергии да. не тратится, монеты не тратятся. И те все равно помижду как бы и не было хотеть, я сейчас побеждал. Решил просто сейчас засетить видео. Если бы. Если бы не он, я бы ему эту повысил. Но я на него отвлекся поэтому пробыл. Сейчас бы был у меня уже третью дам. Давай, подходи, подходи по грусты. На. Жика, тут тут не надо только играть, Женя, тут не надо играть! Играем в чертовой комнате. Отступаю, отступаю. Удоох! Да блин, ты мне сразу заж я Надоел Все видосе все, все клавиши подряда жила на Новый гад. Блин, бросай клини, бросай клиньки! Да, блин, не бросай клиники. Вот я жму на все клавиши. Ох ты! Ты мне закон хочешь сделать! Да я это не могу сделать! Ох ты! Уже сделал второе, да! А почему сейчас я тебя сейчас не задела? Не забалл. Ох ты! На Почему эти штуки? А вот ты меня уже тубасишь. Джейко, потише играй! Ты... Нас уже не слышь, А, будет тогда, давай, ради мы. И все, давай, давай, Серг, давай, давай, Эдвард. Давай, где я, я победил? Подожди, а можно? А, так. Кважи, погнаться. Я, я, я за закуди хочу поиграть. Он поиграет за Кузю нашего друга. Почему Алан я так найду? Сейчас мы его дойдем. Вот он у меня 16 левел, и это будет делать можно. Почему? Я его на самом деле не побеждал. Я за тебя играл, его выиграл. Да, я знаю. Когда у нас был. У него кувалд. За стол. Так не честно, погоди. У него есть кувалды, а у меня нету кувал помнишь, ты просто меня с кулаудой что... Да. Кулача сейчас... Кулачу... Хочу... Просто... Просто дайте я убью и всё, чтобы потом тоже взять кулауды. Ничего, давай. Давай, кулача ты меня быстро бьёшь. Ты мне зачем бабушки бьешь? Ладно. Мочи бы скорее. Два Что ты мне доначал? Ты ногами просто бей. Захват делай, погоди, погоди. Блок убери. Не знаю, он у меня сам делается. Сейчас. Вот так вот надо меня вырабатывать. А Ты даже не понял, как меня вырабатывать. Ладно, сейчас я снова себя работаю. И мы возьмем, я возьму кувалды и вот это что работаю. Не меня его. Ну меня. Я буду algorithms... просто ходить, чтобы я блок ставил. Вот так вот хожу, хожу, хожу. Блин, вау. Это драка? Да, мне в хедшот блядам бомбили. А а ты чё? Поти у меня настал. Такой пацан без квадра. Ай-. хрен. Эй, тебе больно же? Ох ты! Я хоть что-то пытаюсь сделать. Я хочу, тебе тоже сделал такой. Дай, дай, я сделаю заход. Ты че, ты у себя? На, по руки видимо упали. Вот давай, дай в уку, давай в уку. Я не буду тебе, ладно? Я выиграл, я Да Ты не выиграл, потому что был нечестный бой. Вот теперь будет честный. Все, ты знаешь, что сейчас делать? Я знаю, как тебя уработать. Вот какой у меня, а вот он да, нормальный. Да, да. Отличец, герилла. От у а него а какой-то я... танк. Mm -hmm. Ой! Вот! На первый да. Начинаем. Хочу. Едешь где-то тупо, что заживая, что? Ох ты! Ох ты. ты! На. Че типа хочешь сказать, что ты крутой? Да. Ох mm -hmm. ты! Блин, ну ты шустый. Ну ты шустый. Да я не шустрый. Конечно, у этого очень много оружий. Точнее, вообще, вообще, вообще очень много всяких оружий. Да давай, да. так не честно, да Так нечестно, да потому давай. что у него очень много трюков, потому что у него 8 девятый дан. Каких трюков? Вот, тогда данные ну, открываются трюки. А почему так медленно вс? Не знаю. Давай, газа в медиа давай е. Говори, замедленно действие. А я затупил. Мы единственные дух, да друг. Моча. Ах ты! Ты все дашь, да, я заведенное естественно! Я тебе должен победить! А ты ч так? Так нечестно, конечно, у него вообще девятый дан. А этот а, дан открывается трюки всякие. Так я же, я не умею не. Дай ищи. тогда, тогда подавайся мне. Okay. На твоей слонице okay. какой yeah. дан? Четвертый, второй, пятый. Да, пятый. Yeah. У бы на свой. Yeah. Подавайся мне! Yeah. Потому что так нечестно! Не видишь, ты тоже yeah. так можешь, видишь? Yeah. это yeah. потому, yeah. что всегда такое есть. О а а ты, Ну а ты, о а ты, ты, я, я, идиот, ты, видите порождение Да ты, блядь, нечестно ты... играешь. Да ты нечестно играешь, конечно. Да че у него девятый, у него десятый, у него десятый дан. Вы слышите, у него десятый дан. Мы нечестно играем, он, он тоже самое может делать, что и я. Конечно, у меня только второй дан. А приемов у меня мало. Ну смотрите. А дукушкина вот такое есть, такое есть. Такие, такие, такие, такие. Фоталити. Я Фаталити. хочу сейчас. Быстрее, фоторите. Я хочу такого. Я хочу. Я хочу вот это уметь делать. Как его делать? Ну-ка, покажи. Так, ZX. Надо уважение просто мне постиг. Ладно, погоди. Я сейчас зайду до своего друга. Осталось 2 минуты снимать. Так, я зашла до, своего, до своего друга. Сейчас повысит самого себе уважение. А так я повышаю самого себе уважение. Чего за Мало долго. Какого? Не знаю. Крипер уже не видится. Ну только вот эти данные клетики есть. 50 уровня прикольно. Ну, надо с ней сводиться. Как его зовут? Тима. Мама, заходим а, заходим к себе. Вот этот? Вот этот? Боже е повысил его уже е. Слава. Это что, клевцы? Так ладно, можно в нашу коллекцию. Стараны наша коллекция. Ладно. Теперь мы снова сходим за свою столицу. А уже мой телефон. Кстати, кто не знал, у него XPRZ. Это не надо было говорить. Это должно было быть тайной. Xperia. Да положи мой телефон. Положи мой телефон. Положи мой телефон. Положи мой телефон! Я в бату зайду. и я уже и не повышу. Отдай. Это отдай. Телефон. надо уже со свой телефон. Короче, на этом мы с вами будем заканчивать. Всем удачи. Пока. Всем пока!